Регистрируйтесь в Фоберлик, делайте заказы со скидкой 20% и получайте подарки. Вас ждет косметичка и тушь совершенно бесплатно по акции «Новичка». Косметичка с аппликацией «Цветы» поможет держать средства для ухода и макияжа в полном порядке. Вашим любимым помадам, теням и румянам в ней самое место. Ее удобно брать в поездки, приятно хранить в ванной или на туалетном столике и, конечно, дарить подругам. Тушь «Неизменный черный» станет вашим стойким помощником в борьбе за притягательный цвет и эффектный объем. Она равномерно ложится благодаря кремообразной текстуре. А каплевидная фибровая щеточка позволяет разделить ресницы и прокрасить их от корней до кончиков, даже в уголках глаз. Так получить два подарка по акции новичка? Очень просто. Есть три условия. Первое. Вы должны быть зарегистрированным на проекте Фаберлик Онлайн. Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было ранее оплачено ни одного заказа, если это только пробный заказ в прошлом каталоге. Второе. До 9 декабря, до конца текущего каталога, оплатите заказы на сумму от 1575 сомов, если вы живете в Кыргызстане, 7499 тенге, если вы из Казахстана, 449 лей, если вы житель Молдовы и 45 рублей, если вы из Беларуси. Эти суммы указаны в ценах каталога. Для вас они будут ниже на 20%. И третье условие. С 10 по 30 декабря, в период действия следующего каталога, получите туши косметичку вместе с новым заказом на минимальную сумму своей страны. Но самое приятное, что выполнив условия акции новичка, которая является первым шагом большой статус